Всем привет! Вы на канале «Секреты роскошных волос». Сегодня мы поговорим про выпадение волос после беременности и родов. Скорее всего, если вы недавно стали мамой, то вы уже столкнулись с этой проблемой, потому что по статистике ей страдает от 40 до 50% процентов женщин. Волосы являются самой быстро растущей тканью в нашем организме. Их длина увеличивается каждый месяц примерно на 1 см, а во время беременности в среднем на 1,5-2 см. Все женщины отмечают, что в данный период времени их внешность заметно меняется. Иногда эти изменения могут пугать, иногда восхищать, но все они совершенно естественные и прекрасны. Что же происходит конкретно с волосами? Когда женщина беременеет, то уровень ее половых гормонов эстрогенов, естественно, повышается. И соответственно, наши волосы становятся блестящими, густыми, хорошо и быстро растут. А после родов все сталкиваются с тем, что волосы начинают выпадать в очень большом количестве. Все потому, что уровень гормона эстрогена начинает понижаться и ко всему этому прибавляется недосыпание, новый режим, распорядок молодой мамы. Но вы должны понимать, что данное выпадение волос является временным, что это процесс, который вызван сложными гормональными перестройками в организме. Поэтому не стоит сильно переживать, иначе стресс только усугубит ситуацию. Еще одной распространенной причиной выпадения волос является дефицит железа. Железо является одним из основных строительных материалов волоса. Поэтому, если у вас сильное выпадение волос, очень важно знать его уровень. Определить это легко можно с помощью анализов. Для этого обязательно посетите доктора. Если железа в организме не хватает, то восполнить запас можно с помощью витаминов или питания. А что именно надо есть, какие продукты содержат большое количество железа и как принимать витамины, и еще очень много полезной и полной информации о выпадении волос вы найдете по закрепленной ссылочке. Конечно же, очень важен правильный уход за волосами при выпадении. Хорошо и долго расчесывайте волосы перед мытьем, делайте массаж, используйте бальзам при каждом мытье, чтобы волосы были гладкими и легко расчесывались. И, конечно же, помним про маски. Готовые или домашние, любые. Если есть возможность не пользоваться феном, вы дома и никуда не спешите, то пусть волосы сохнут естественным образом. Хотя лично я ничего не имею против хорошего профессионального фена, особенно если он с ионизацией. Я уже много лет сушу волосы феном и не вижу в этом ничего плохого для своих волос. Что касается витаминов, в период лактации лучше не пить самостоятельно витамины от выпадения волос, а сделать это после завершения лактации. В этот период дома Домашние маски будут особенно актуальны. Они простые в использовании и не содержат химии. Для ослабленных волос прекрасно подойдут масла, они глубоко питают и восстанавливают жизнедеятельность волосяных фолликулов. К примеру, знаменитое репейное масло. Очень хороший и доступный продукт. Укрепить волосы помогут яичные желтки, богатые протеином, из которого и формируется волос. Данные средства хороши тем, что не вызывают аллергических реакций и не влияют на здоровье вашего малыша. Если вы хотите узнать все о выпадении волос, о питании для быстрого роста и специальных средствах, переходите по закрепленной ссылке и смотрите наши следующие видео. Всем роскошных волос!